Я тут так подумал, и коль мы кое-как поговорили о политике, то почему бы немножко еще не поликбезить, действительно. А потому поговорим про политические режимы. Политрежим – это система методов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства. Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений об основных системах власти. Исходя из него, судят о подлинной картине принципов организации политического устройства. Политический режим характеризует определенный политический климат, существующий в той или иной стране, конкретный период ее исторического развития. Признаки политического режима Степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а также сами способы такого формирования. Соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства. Гарантированность прав и свобод личности. Характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе. Степень реализации политической власти непосредственно народам. Положение средств массовой информации. Степень гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата место и роли негосударственных структур в политической системе общества характер правового регулирования стимулирующий ограничивающий в отношении граждан и должностных лиц характер политического лидерства учет интересов меньшинства при принятии политических решений Доминирование определенных методов, убеждения, принуждения и тому подобное при осуществлении политической власти, степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни, политическое и юридическое положение и роль в обществе, силовых структур государства, армии, полиции, органов госбезопасности и тому подобного. Мера политического плюрализма, в том числе многопартийности, существование реальных механизмов привлечения к политической и юридической ответственности должностных лиц, включая самых высших. Важными характеристиками политрежима являются принципы организации институтов власти, намечаемые политические цели, способы и методы их достижения. Например, в тоталитарных режимах весьма популярны лозунги и установки наподобие «Цель оправдывает средства», «Победа любой ценой» и все в том же духе на характер политического режима значительное влияние оказывают исторические традиции народа и уровень политической культуры общества политический диктаторы правящая политическая элита могут узурпировать власть лишь настолько насколько им позволяют это народные массы и институты гражданского общества трудно представить чтобы в странах с давними демократическими традициями и высоким уровнем политической культуры установился бы авторитарный или тоталитарный режим власти зато в в странах с преимущественно традиционной политкультурой авторитарные и тоталитарные режимы возникают как само собой разумеющиеся формы и виды политических режимов. Я начинаю вспоминать, как я возненавидел в прошлый раз слово политический и все от этого производные. Айк ты ж курва. Ладно, раз уж начал, надо добивать. Разновидностей политических режимов бесчисленное множество, но в политыследованиях обычно выделяют три основные формы этих режимов: тоталитарные, авторитарные и демократические. Тоталитарный политический режим. Тоталитаризм – это политический режим, при котором государство полностью подчиняет себе все сферы жизни общества и отдельного человека. И именно вся охватностью своего надзора тоталитаризм отличается от всех других форм госнасилия – деспотии, тирании, военной диктатуры и других. Тоталитаризм возник в 20 веке как политический режим и как особая модель социально-экономического порядка, характерная для стадии индустриального развития и как идеология, дающая четкие ориентиры развития нового человека, нового экономического и политического порядка. Это своего рода реакция масс на ускоренное разрушение традиционных структур, их стремление к единению и консолидации перед лицом пугающей неизвестности. В таком состоянии масса становится легкой добычей различного рода политавантюристов, вождей, фюреров, харизматичных лидеров, которые, опираясь на фанатизм своих единомышленников, навязывают населению свою идеологию, свои планы решения возникших проблем. Политическая система тоталитаризма, как правило, представляет собой жестко централизованную партийно-государственную структуру, которая осуществляет контроль над всем обществом, не допуская возникновения каких-либо общественных и политических организаций, стоящих вне этого контроля. Например, в СССР на каждом предприятии, в каждой государственной или общественной организации существовала партийная ячейка – КПСС. При тоталитаризме гражданское общество полностью поглощается государством, а над самим государством устанавливается идеологический контроль правящей партии. Господствующая идеология становится мощной, объединяющей и мобилизирующей силой общества. «Кто не с нами, тот против нас» – вот один из лозунгов, который не допускал никакого плюрализма мнений. В зависимости от идеологических течений, тоталитаризм принято подразумевать на левый и правый. Левый тоталитаризм основанный на идеях марксизма-ленинизма, возник в коммунистических странах СССР, в странах Восточной Европы, Азии и на Кубе. Правый тоталитаризм в фашистской Германии основывался на идеологии национал-социализма, а в Италии на идеях итальянского фашизма. Для любого тоталитарного режима характерными чертами являются Военная и полувоенная организация общества Постоянный поиск внутренних и внешних врагов Периодическое создание экстремальных ситуаций Перманентная мобилизация масс на выполнение очередных, неотложных задач Требования беспрекословного подчинения вышестоящему руководству Жесткая вертикаль власти Авторитарный политический режим Авторитаризм – это политический режим, характеризующийся сосредоточением всей полноты власти у одного лица – монарха, диктатора или правящей группы. Для авторитаризма характерны высокая централизация власти, а государствление многих сторон общественной жизни, командно-административные методы руководства, безоговорочное подчинение власти, отчуждение народа от власти, недопущение реальной политической оппозиции, ограничение свободы печати. Политическая структура авторитарного режима не предусматривает реального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, хотя формально все эти структуры структуру власти могут существовать. При авторитарных режимах сохраняется Конституция, но она носит декларативный характер. Существует также система выборов, но она выполняет показательно-фиктивную функцию. Результаты выборов, как правило, заранее предопределены и не могут повлиять на характер политрежима. В отличие от тоталитаризма, при авторитаризме не существует тотального контроля над всеми общественными организациями. В идеологии допускается ограниченный плюрализм, если он не наносит вреда системе. Репрессиям подвергаются в основном активные противники режима. Люди, занимающие нейтральные позиции, не считаются врагами. Существуют определенные личные права и свободы, но они носят ограниченный характер. Авторитаризм является одним из наиболее распространенных типов политической системы. По своим характеристикам он занимает промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. Поэтому он возможен как при переходе от тоталитаризма к демократии, так и наоборот – от демократии к тоталитаризму. Авторитарные режимы весьма разнообразны. Они различаются по целям и методам решения проблем, по формам организации власти и могут быть реакционными, консервативными или прогрессивными. Например, такие страны, как Чили, Бразилия, Южная Корея, через авторитаризм пришли к демократическому режиму власти. Демократический режим. Демократия – это власть народа или народовластия. Это такая форма государства, его политический режим, при котором народ или его большинство является, либо считается носителем государственной власти. Понятие «демократия» многогранно. От «демократии» понимают и форму устройства государства или организации, и принципы управления, и разновидность социальных движений, предполагающих реализацию народовластия, и идеал общественного устройства, в котором граждане являются основными вершителями своих судеб. Демократия, как способ организации и форма управления, может иметь место в любой организации, семье, научном отделе, производственной бригаде, общественной организации и все в том же духе-духе-духе. Демократия ассоциируется со свободой, равенством, справедливостью, соблюдением прав человека, участием граждан в управлении. Поэтому демократию, как политический режим принято противопоставлять авторитарным тоталитарным и другим диктаторским режимам власти слово демократия нередко употребляется в сочетании с другими словами например такими как социал-демократ христианский демократ никогда такого не слышал либерал-демократ и так далее это делается для того чтобы подчеркнуть приверженность тех или иных социальных движений демократическим ценностям в зависимости от того как каким образом народ осуществляет свое право на власть можно выделить три основных способа реализации демократии. Прямая демократия. Весь народ, имеющий право голоса, непосредственно принимает решения и следит за их исполнением. Такая форма демократии наиболее характерна для ранних форм демократии, например, для родовой общины. Прямая демократия существовала и в античные времена в Афинах. Там главным институтом власти было народное собрание, которое принимало решения и нередко могло организовывать их немедленное исполнение. Такая форма народа власти иногда походила на произвол и самосуд толпы. Очевидно, этот факт являлся одной из причин того, что Платон и Аристотель негативно относились к демократии, считая ее неправильной формой правления. Плебисцитарная демократия. Народ принимает решения лишь в определенных случаях. Например, во время референдума по какому-то вопросу. Представительная демократия. Народ избирает своих представителей, а они от его имени управляют государством или каким-то органом власти. Представительная демократия является наиболее распространенной и эффективной формой народовластия. Недостатки ее заключаются в том, что народные избранники, получив властные полномочия, как бы не всегда выполняют волю тех, кого они представляют. Вот это сюрприз. Вот, как я понимаю, основные политические режимы. Если что-то где-то не договорил, ошибся, перепутал, но упустил и так далее, пишите в комментариях, обязательно прочитаю. На сим же позвольте откланяться, дзынькаем бринькаем делимся, а я побежал страдать какой-нибудь херней либо работать. Как весело. Счастливо.